друзья на связи с вами Елена Туманова и в сегодняшнем уроке я вам покажу как почистить количество ваших друзей на ваших страничках вконтакте видите у меня на странице 9241 друг если я нажму на них то вижу что появляются вот такие собачки то есть появляются контакты которых удалили из социальной сети ВКонтакте либо которых заблокировали если много на ваших страницах появляется вот таких друзей то контакт начинает хуже вас показывать начинает хуже вас продвигать И, естественно все это влияет очень сильно на рейтинг ваших страниц для того чтобы контакт вас активно продвигал давайте удалим эти собачки это необходимо делать раз какое-то время обязательно нужно чистить вот такие удаленные страницы и сейчас мы с вами это сделаем. А делается это все очень просто. Мы заходим в интернет-магазин Chrome и находим вот такое расширение вики Вбиваете сюда название, нажимаете точечку расширения и нажимаете поиск. Магазин вам выдает вот такое вот расширение вики И здесь нужно нажать кнопочку «Установить». «Установить расширение» идет проверка расширение установлено и в правом верхнем углу вы увидите вот такой значок мне он напоминает половинку от силуэта кошки и для того чтобы активировать ваше расширение необходимо нажать на этот значок перед работой нужно пройти авторизацию ставим сюда радиоточку выбираем хотя бы одну функцию я хочу удалить удаленных и заблокированных друзей и нажимаю кнопку авторизации у вас появится вот такое окно и здесь нужно будет предоставить доступ расширению разрешить страница вконтакте которую вы хотите почистить конечно должна быть открыта и дальше вам предложено меню Удалить удаленных заблокированных друзей, удалить друзей, которые не захотели в определенный период. Удалить друзей, у которых нет аватара, удалить друзей, у которых нет в списках. Удалить друзей, которые в списке, публичные списки, очистить исходящие заявки. Любую из этих функций выбираете. Но для меня актуально в первую очередь удалить и почистить собачки. Окей. И сейчас система просканирует, сколько же друзей у нас удалено либо заблокировано и вот пожалуйста статистика удалить удаленных заблокированных 820 из девяти с половиной тысяч человек 820 заблокировали либо удалили страницы удалить только заблокированных удалить только удаленных я выбираю удаленных и заблокированных удалить из друзей на моей странице 9500 с лишним друзей плюс 1200 с лишним еще просятся в друзья, поэтому я убираю тех, чьи страницы уже не актуальны, либо те, которые заблокированы, и я лучше добавлю свежих людей, людей, которые действительно могут заинтересоваться моей информацией, и мы с ними можем взаимополезно посотрудничать. Идет удаление. Вот видим, что программа выполнила чистку и удалила всех друзей теперь давайте перейдем на страницу и обновим вот на 820 собачек у меня стало меньше и естественно я могу еще добавить такое же количество друзей с которыми могу взаимно выгодно сотрудничать Итак, на этом все. Чистите свои аккаунты, это обязательно, если вы хотите, чтобы сам контакт продвигал ваши посты, продвигал ваши страницы и всячески содействовал вашему развитию. На этом все и до следующего урока. Ставьте лайки, пишите комментарии, если это видео было для вас полезным. И до новых встреч!